наверное перед тем как дальше заниматься абстрактными вещами нужно какой-то план нарисовать чтобы э, слушатели могли себя э, вот на эти абстракции настроить потому что мы уже сейчас на такой ступени находимся на которой будет постоянно то группы то поля то кольца то многочлены то там всякие операции с ними. Будет очень много абстракции, ничего не поделаешь. Математика, она только в начале такая вот она такая простенькая, все наглядно видно, а потом нужно проработать определенный аппарат. Значит, чтобы вы не думали, что мы все это делаем зря, я сейчас перечислю задачи, которые мы будем решать и решим целиком в конце концов, и они будут нашими, так сказать, путеводными звездами, так же как была задача нахождение всех пифагоровых троек путеводной звездой начального периода нашего с вами изучения математики. Вот, значит, какие задачи близки по духу к этой или являются ее теми или иными обобщениями? Ну, конечно же, теорема Ферман, которую мы, прошу прощения, здесь не докажем до конца, но разберем некоторые частные случаи значит, x венный плюс y венный равно z венный. Ну, или я мог бы написать a венный плюс в венный равно c венный. Тогда бы вообще она по форме отличалась только тем, что двойка заменена на любой другой показатель. Вот. И эта задача, в общем, она полматематики вдохновляла 350 лет подряд. Но это мы не решим. Вы уж меня простите. Не решим. Но решим при n равно 4 и 3. 3 и 4. Ну, 4 просто легче, поэтому я хотел раньше написать. Вот. При 3 это очень сложная задача, которая сводится к арифметике в некотором специальном кольце, которое является а, включающим z, как говорят, расширение кольца целых чисел. То есть специальные числа, которых очень много, там все целые и еще разные другие. Оно лежит внутри комплексных чисел, поэтому здесь же напишу, что нам нужно будет ввести комплексные числа обязательно и работать уже в них. Но на самом деле математика только первые несколько уроков работает без комплексных чисел. Дальше без них нельзя даже плюнуть. Поэтому нам придется вводить комплексные числа, очень серьезно с ними знакомиться, и на пути, на пути к ним нам нужно будет изучать движение простых объектов, движение прямой, окружности, плоскости, которая называется R-квадрат по-научному, потом поймете почему, сферы и других. Вот это вот сотни уроков, сотни. И здесь дальше продолжение, вот это вот дальше идет, отсюда идет ирлангенская программа Клейна. Ирлангенская, ну, во-первых, конечно же, идет C, очень скоро. А потом, значит, когда мы будем продолжать в том же духе, то будет Эрлангенская программа Клейна понятие геометрии как таковой. Что вообще такое геометрия на сегодня? Как, э, чем живут геометры? То есть здесь будет геометрия. Вот. Теперь дальше. Какие еще интересные задачи возникают в качестве обобщения такой простой задачи? Ну, например, вообще произвольный n. Не обязательно квадрат какого-то числа. А произвольный n, когда представляется в виде суммы двух квадратов, а когда не представляется? Это задача а, трех величайших умов прошлого. Фирма Эйлергаус. А, и мы ее решим целиком. Но для ее решения нам понадобится тоже целый ряд новых инструментов. Вот, собственно, многочлены, которые вчера объявлены. А, на, многочлены над... Z по PZ, над конечными полями. Это будет первый шаг. Второй шаг тоже специальное кольцо гауссовых чисел, которое придется вводить. То есть вот здесь будет кольцо Эйзенштейна, а здесь другое кольцо гауссовых чисел. Но оно тоже лежит внутри C, Поэтому, так сказать, тут опять нам отсылка к комплексным числам. Да? Видите, крутится вокруг одних и тех же вещей. Да, многочлены поля, кольца, ну и что-то связанное с ними. Группа, естественно, в основе. Вот, мы ее полностью решим. Дальше еще есть тоже знаменитые задачи, а такие как два уравнения Эйлера, y квадрат равно x кубе плюс-минус 1 в целых числах или в, или в рациональных. Ну и вообще задача о решении... Да, отсюда пойдут эллиптические кривые. Это вообще будет круто. Это тоже несколько сот лекций. На самом деле, в общем-то, программа до конца. Я пишу программу до конца всех, всех наших уроков. А вот, ну, а, а, еще до того, как разбирать какие-то решения уравнений в целых или в рациональных числах, нужно хотя бы просто научиться линейные решать уравнения. Вот у меня я нарисовал прямую на плоскости. Какие на ней целые точки есть? Рациональные. Но с рациональными совсем все просто. С целыми немножко сложнее. А... И это первое, что мы решим по пути к этим всем сложным задачам, какие целые точки есть на прямой. Так. Значит, какие еще уравнения? Еще бывают другие уравнения второй степени. Есть а, знаменитое и очень красивое уравнение Пеля, которое имеет вид x квадрат минус m y квадрат равно плюс-минус единице. И его надо решать в целых числах. Тут целая теория, гиперболические повороты, линейная алгебра. В общем, тут, э, вот тут возникает линейная алгебра, которая и из Эрлангенской программы Клейна тоже возникает. И мы ею будем заниматься для матриц 2 на 2 и 3 на 3 особенно э, внимательно. Ну и отсюда значит, нам нужно будет изучать э, группы перестановок придется. Но перестановки еще и из подгрупп вот этих вот разных объектов под подгрупп движений, которые сохраняют какие-то конкретные объекты, лежащие внутри вот этих вот на месте, тоже мы придем к перестановкам. Вот, ну и еще сбоку там остаются такие понятия, как поле всех корней всех многочленов, алгебраические числа так называемые. Рассмотрим все корни вообще всех многочленов с целыми коэффициентами. Как ни странно, это тоже поле. Но это не очень просто доказать. Ну и работа в нем, там нам нужна минимальная, минимальное умение работы здесь. Вот. Ну и, так сказать, еще не говоря о том, что последние пару сотен будут посвящены мат анализу, а, суммируемости рядов, предельным переходом, полноте вещественных чисел и так далее. Я просто здесь напишу слово матан. Матан. Ну он как бы со всех сторон будет питаться, вообще со всех вот этих сторон он будет питаться, мы к нему после, после того, как все это изучим, мы придем к нему так, как надо подходить к матану на белом коне победителя всех предыдущих разделов. Потому что иначе, на самом, на самом деле, если подходить к матану, не изучая всю вот эту алгебру, то вы реально только заучите какие-то формулировки. Вы не сможете быть профессионалом в матанализе и во всех последующих разделах. А после анализа линейной алгебры начинается настоящая математика, уже которую вы после того, как изучите все эти уроки, вы уже будете изучать совершенно самостоятельно. Ну вот, значит, я не перечислил всех знаменитых результатов начальной математики. Время от времени я буду возвращаться и говорить еще о том, что у нас будет еще, какие вопросы мы будем решать. Вот, а пока это для вас такая путеводная звезда всего и план на нашу жизнь. Вот, а теперь я с чистой совестью перехожу к многочленам. И рассматриваю их вначале над кольцами вычетов по модулю любых чисел, не только простых. То есть вот эта вот арифметика остатков, мы сейчас будем переходить к многочленам в арифметике остатков. Но на самом деле можно многочлены рассматривать с коэффициентами в любых кольцах. Вот, поехали.